приветствую вас козерожки сегодня мы посмотрим что же будет вас ожидать в мае месяца по основным сферам Итак, этот месяц начнется с коридора затмений который уже начался с 30 апреля и закончится 16 мая значит для вас этот коридор затмений может проиграться как возможность ну, что-то начать заново что-то трансформировать, то откроет для вас какие-то новые перспективы. Ну, давайте смотреть. Так также если у вас находятся в знаке Телец или Скорпион какие-либо личные планеты, там Венера, может быть, или, или Луна, то на вас действие этого коридора может отразиться, ну, немножко в таком вот, по, по этим планеткам в негативном варианте. Ну, здесь точно у вас могут пройти, ну, не то чтобы негативные, но какие-то такие, знаете, потрясения могут быть, которые нужно будет пережить. Луна это семья, дом, а Венера это, ну, любовь, чувство, деньги вот так вот то есть по этим сферам хорошо, ну, если у вас там в этих знаках ничего нет, ну, тогда он более-менее как-то для вас будет наоборот, на плюс Давайте посмотрим, что у вас тут в начале месяца. Ну, во-первых, здесь все еще действует аспект соединения Венера Юпитер-Нептун. В конце апреля вы, возможно, еще могли почувствовать его действие. Для вас он связан с третьим домом, это дороги, какие-то короткие поездки, встречи с людьми, которые вхожи в ваш дом, Ну, какие-то приятные события. Ну, приятные события с очень близкими какими-то родными вам или дорогими вам людьми. Также там приятные контакты, возможно, и знакомства очень интересные. Ну, вообще приятные переписки, знакомства по переписке. Такие чувственные, причем переписки эротического характера. Также, возможно, еще и финансовые поступления, какие-то подарочки по этому соединению. В общем-то, достаточно такой интересный период мог наблюдаться. Хорошо. Давайте дальше. 2 числа что у нас было? 2 числа у нас был переход Венеры из знака Зодиака. Рыбы в ваш четвертый дом Овна. Так, ну о чем это говорит? Говорит о том, что ваш фокус внимания переместится в большей степени в зону семьи, каких-то там бытовых дел. Причем учитывая, что Венера в Овне, она, как правило, действует очень активно, она берет всю инициативу на себя, она страстная, она нетерпимая, она такая имеет завоевательский принцип, то, наверное, вы примерно вот с таким воодушевлением возьметесь и за какие-то свои домашние дела. Ну и, соответственно, такими будете выступать для своих близких. С... Да, еще тут интересный момент. Так, раз, два, три, четыре, пять могут быть могут быть какие-то не очень приятные моменты, связанные с вашими любовными делами, а также с вашими детьми. Особенно вот где-то вот начало-начало мая, поскольку здесь Уран будет в соединении с Солнцем, и он может, знаете, проигрываться как нетерпимость, борьба за свое я, какие-то революционные прям действия. Яркое отстаивание своих интересов, ну, в общем-то, может быть такой вот тяжеловастенько быть немножко. Хорошо, с 3 по 9 число будет, ну, наверное, такой самый последний благоприятный период в этом месяце для того, чтобы быть активными, договариваться, решать какие-то вопросы менять место работы подписывать договора, контракты какие-то очень будут благоприятные возможности для поездок и для различных разрешительных структур поскольку будут достаточно благоприятные аспекты от Венеры к Меркурию а вот, а вот с 10 числа Меркурий становится ретроградным и ретроградный он в сфере вашего, по-моему, шестого, так раз, два, три, четыре, пять, да, шестого дома. Шестой дом – это что? Это здоровье, это работа, это необходимость принимать какие-то меры по устранению чего-то прошлого, то есть каких-то старых недочетов. То есть если по здоровью, то у вас необходимость посетить врача, там может быть там обследоваться, дообследоваться что-то, что вы хотели сделать раньше, но не успели, и вот такая вот может быть тема. Если по работе, ну, понятно, какие-то документы, бумаги, что-то навалилось, что-то пооткладывали в сторону, ну, вот это вот как раз до 3 июня у вас будет время со всем этим разобраться и поразгребать. Также тут еще интересная тема. Юпитер перейдет 10 числа и с вашего 3 в 4. Ну, смотрите, Юпитер в четвертом доме это расширение возможностей связанных с вашим родом и вашей семьей то есть это благоприятные возможности для зачатия хотя ну, здесь Венера она не очень для этого будет хороша ну почему бы нет можно попробовать расширить как-то свои домашние границы, что-то приобрести в дом, в семью ну и плюс Здесь есть еще указание на то, что важно вот действовать по-овновски, тут быть более сильным, решительным, тут брать, брать на себя ответственность вот именно в пределах своей, своей семьи там, или своей родины. Важно там диктовать, строить какие-то стратегии, планы, ну вот именно действовать, зону, знаете, вот зону основных действий построить у себя э, в своем доме. Так, ну и наконец 16 числа у нас уже закроется этот коридор затмений, значит это будет достаточно такие 15-16 число, достаточно такие сложные энергетические дни, когда лучше не принимать никаких важных решений, лучше что-то переждать, перетерпеть. А вот с 12 и по 17, запомните эти дни, будет вот такое вот соединение Марса с Нептуном в рыбах, которое говорит о каких-либо возможных мошеннических действиях. Значит, будьте осторожны, никого в дом не пускайте, на звонки какие-то подозрительные не отвечайте, ни на что не ведитесь, особенно где-то в пути, в поездках, в коротких поездках, в переписках. То есть, будут активизироваться мошенники и различные провокаторы. Абсолютно неблагоприятный период для сделок и различных переговоров. Так, с 21 по 24, это, знаете, такой будет интересный день, когда вы можете порешать какие-то свои домашние вопросы, особенно там со своим партнером, через секс, через вашу страсть вашу любовь ну, в общем то что то может быть интересненько главное не переусердствуйте потому что тут знаете как то так палка в двух концах или в плюс или в минус может можно уйти далее с 25 числа марс перейдет из рыб в овен и пойдет на соединение уже с юпитером в овне значит чем он отличается от соединения с нептуном Значит, если Марс в, в, ну, в соединении с Нептуном в рыбах, он такой пассивненький, такой гадости из-под делает, то в Овне он уже смелый, он открытый, он готов сражаться в открытую, ничего не боится. Ну, и я могу сказать, что для тех, кто ведет ну, какие-то военные действия, то ну, из козерогов, то это очень такой благоприятный аспект, дает очень большую силу, настойчивость, веру в себя, веру, веру в победу в свою. И ну, буквально, так знаете, подпитывает, напитывает максимально... Вот этой вот энергии овновской, которая вообще ничего не боится, которая готова идти вперед за идею ради, ради, ради других людей. Вот так. Так далее у нас 20. Да, да, да, да, секунд. Сейчас скажу, сколько будет действовать этот аспект. Он будет работать с 25 по 29. Вот этот вот такой полководческий аспект. Ведущий. С 28 числа у нас произойдет переход Венеры из Овна в Телец. Телец это для вас зона любви, детей. Здесь Венера себя очень хорошо чувствует. Она здесь более гармонично, имеет мягкие энергии, настроена на комфорт, на надежность, на желание получать какие-то чувственные удовольствия. Поэтому. Это наверное, я бы могла сказать, что выступать в хорошее время для знакомств, но все-таки до тех пор пока Меркурий станет ретроградным, это не очень хорошая идея, но встречаться уже со своими партнерами, которых вы любите, то это благоприятное время начнется. И также смягчаться взаимоотношения с детьми, то здесь тоже будет уже установлен ну, такой более благоприятный контакт с ними. Ну и 10 числа состоится Новолуние в Близнецах. Чем оно вас порадует? Ну, наверное, какими-то обычными приятными делами. Ну, может быть, особо здесь и не будет ну, как-то оно ощущаться. Ну, возможно, будет или улучшение самочувствия, или, может быть, там какие-то приятные будут новости, связанные по работе. Ну, в общем, там загадывайте в это время какие-то новые приятные желания и получайте удовольствие. Желаю вам всем приятного месяца. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки свои до встречи в следующих периодах.